В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите... Почему со мной не стоит играть в салочки. А, как это Почему мне не стоит играть в куклы. Кстати, можно изучить? Ой, простите, не там я изучал. И почему козлы боятся козлов. О, блин, испугал меня. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. И вы слышите этот ужасный омерзительный мерзкий смех за двери вон там. Короче, друзья, мы все с вами согласны, что предыдущая серия по резику была просто очень страшной. Я такого не ожидал от этой игры совсем. Такого стрема никто не ожидал, наверное. И по комментариям это видно, что вы тоже охренели знатно. Итак, как вы могли все заметить, что за все прохождение я еще ни разу не сдох. Поэтому давайте, предлагаю вам сделку. Deal. Если я в конце этого видоса не издыхаю, то обязательно ставьте лайк. Обязательно. А если издыхаю, то дизлайк. Да, вот такая вот ставка. Очень высокая. Поэтому обязательно. Можете прямо сейчас поставить лайк, потому что я точно не сдохну. Ну или потому что я такой молодец. Короче, ребят. В конце, если не сдохну, обязательно ставьте лайк. Потому что Евгений молодец, не подох. У нас, кстати, с вами нет оружия, да? Давайте попробуем сюда зайти. Тут закрыто Блин, закрыто, да Нам придется обойти Буду смотреть на эти куколки, которые специально сделаны здесь, как отвлекающий маневр Вау, мама Что это такое? Она перестала ржать Наконец-то, но она исчезла, скорее всего, чтобы напасть сзади Нет Вы заметили, что как-то в глазах у меня мутно Защищаться я могу, окей, хорошо Идем, кто тут? Ой, блин, все в куклах. Кто-то ржал, а? Это как сцена, нет. А. О, не, блин! Я не пущу. А, ты ты жив, так да? это была кукла просто. А! Отмахивайся, Эйтон! Они просто пугают нас. Получается, эта женщина-черево-вещатель магический. Найти меня. А зачем мне ее искать? Ага. А они все ржут! Блин. И все смотрят на меня. Красные глаза. О, боже мой. И не думаю, что мне стоит тут шариться. Какое безумие! Сатанизм Самый настоящий Такая еще музыка, слышите? Вы знаете, это сатанинские мотивы Саундтреки ко всяким фильмам Типа Омана Как будто я реально в фильме Омана нахожусь Типа того Мама Вот она Ладно, это я тебя нашел, все. Победил? Да, блин, я так и знал, что меня укусит. Роза родилась, без убыл, Сдохни, вот так, да. Внутри нее кровь? Я первый раз, когда ее увидел, думал, что это живая девочка. Изуродованная под куклу, но оказывается нет. Еще раз надо сделать это. Вот для чего этот дом такой большой. Потому что нам нужно будет ее искать. Я задавался вопросом, что тут так много комнат и ничего там нету. Так, где ты? Во, кровь. Кровь. Идем сюда. Так, мы к лифту пришли. Повсюду куклы. А можно ли, тесно, обратно спуститься? Нет, нельзя. Я бы и не стал, если честно. К этому маленькому стрёмному уродцу нет. Я стараюсь не терять самообладание. Но мне очень стрёмно. Где ты? Сто пудов она в одном из шкафчиков. Я же помню, тут есть шкафчики, где можно шариться. Хватит смеяться надо мной. Перестаньте. Да, я играю плохо с геймпадом, плохо цельюсь. Но ты здесь по-любому. Нет. Слышите? Вот ты где? Я почти угадал. Дайте сразу, на! Сразу тебе в глаз надо было. Обезглазить ее. Роза бы так себя не вела. Так, смотрите, палитра изменилась. На никак куда-то сюда. Ну вот ты где, я как быстро тебя нашел. Чувствую Но твой страх. Отличи голову. О, что это такое из нее лезет? А, а, давай. Тупой, не отпускай! Как смешно ты так обращаться с моими прекрасными куколками! Не отпускай ее убить до конца! Все, мы убили ее? Серьезно? Это все? Не может быть. Это уловка! Первый бой с в котором мне вообще ничего не пришлось делать. Так, позволила нет, себя легко нет. убить. Но очень красиво развалилась. Что, а, что это? Капсула. Так. Не понимаю, она не так себя легко дала убить. Сюда. Это вторая половинка ключа. Надо изучить его, да? Угу. Объединена с четырех крылым ключом. Значит, вот кто за этим стоит. Странный спектакль преисполучен. Погодите. Энджи. Это мы продадим, естественно. Я очень надеюсь, что больше никогда не увижу этого малыша. Их уже две. Это выше моих сил. И мы не можем отсюда выйти почему-то. Что? Погодите. А мои вещи... Оп! Они все вернули мне. Нифига себе. То есть, получается, это все была иллюзия. Я думал, что они меня обокрали, но на самом деле все это время вещи были у меня. Опять же, я не недоумеваю от босс-файта. Это было чересчур легко с ней. Как, знаете, все на кат-сцене было построено. Сейчас тут будет бабка, да? Она всегда встречает меня после важных событий. Но ее сейчас естественно, почему-то пока нет. Ладно, окей, спускаемся. Вниз Я так и не понял пока что Так, погодите Хм Погодите А у меня есть ключ от дома скрипача? Нету Хм Где я должен был его взять? Я пропустил где-то, да? Я просрал его где-то, да? Слушайте, ну я вроде повсюду шарился. Ничего не нашел. Ладно, я думаю, что можно будет вернуться сюда. И напишите в комменты, где можно его найти. Если я его упустил. Но только если я упустил. Если я потом его еще найду, то ничего не пишите. Я просто, когда читаю комментарии, постоянно отмахиваюсь от спойлеров. Снова это надгробие. Тихо. Это просто закрылась дверь. Собственно, вот тут сокровище есть. О, смотрите, изучить можно. Здесь нельзя это использовать. Теперь мы можем что-то... Чем-то воспользоваться и... Что-то произойдет. Но у меня нету ничего такого. Мы... Ничем не можем воспользоваться. Может быть у меня что-то другое есть? Энджи, мандолина, туловище. Блин. Погоди, а это что такое? А, мясо просто, окей. Короче, пока фиг знает, как с этим быть. Пойдемте. Ох. Попозже, думаю, разберемся со всем. Кстати, мы здесь не были, мы не ходили, почему-то сразу пошли за Мией и попали в дом. Эй, берись. Берись. А, вот все. Да, мы даже здесь не смотрели ничего. Трупы висят, просто трупы. А здесь есть кто? А -а -а! что это, блин? Я испугался, я испугался, паникую. Тихо. Мама! Шотган в руки! Блин, а как много здесь? О, Трупы! Тихо! О, это прям зомби уже, да? Старый добрый зомби! Это зомби! Как давно вас не было в резике? Я уже думал, что не играю в резик, а во что-то другое. Дай я... У нас есть мины? Нет, черт нету. Ладно, будем выносить вас так. Снести всех. Как же я испугался, блин. Боюсь, что сзади еще кто-нибудь подойдет. Никого нету. тебя будем просто вести их. Как пастырь. Умрите заново. Умрите повторно. Кто вас вообще хоронит, хоронит с этими серпами? И почему вы все одинаково выглядите? пожалуйста умрите ты когда тоже умрешь приказ слышал все отлично забираем забираем сокровище есть по поникнул чуть-чуть было такое но выжил выжил и справился О, давайте перезарядимся и что то я на очке, блин, сижу, не знаю После того выпуска особенно Заходим Аккуратно, с шотганом заходим Чтобы сейчас сразу отбросить тварь Которая подкрадется, что то отмычка, окей Ящик еще, в котором А вот и мина Блин, во, она не зря здесь Блин, мы могли забаррикадироваться, а это что? Походу, это что-то покруче Так Давайте осмотрим Изучить. 640, 17, 26, 5. А здесь... 760! 1,6, 2,7. Пожалуй, мы тебя поставим на быстрый доступ. Вот сюда. Yes. У него 4 всего патрона в обоиме. Зато он мощнее. Надо было здесь забаррикадироваться. Блин, не подумал я что-то... Если бы я убил, я бы так сразу сделал. Было бы круто. Это было рассчитано на то, что ты, как игрок, забежишь туда, и будет такая эпичная битва. Ты будешь обороняться, они будут все ломиться. Такая-то что такое? Шар с солнцем и луной. Погодь. Это что такое? Это сюжетный предмет? Сейчас. Да. Изучить его нельзя. Пока не знаю, для чего он нужен. Думаю, потом разберемся. То есть игра обязательно хотела, чтобы мы здесь прошли. А здесь что? Давайте обратно пистолет возьмем. Ничего нету. Все, смотрели? Отлично. А где выход? А, вот здесь выход. Давайте быстренько вернемся обратно. Возможно, этот шар можно будет применить где-то здесь. Я там вроде не видел особо выемки для шарика, но мало ли он сейчас разложится на что-нибудь. Давайте посмотрим. Это нельзя использовать, но хорошо. Тогда? Я не знаю пока. Кто-то роется в кустах. Жутко. Что ж, на очереди у нас следующий... А, да, точно! Игра точно хотела, чтобы мы тут проходили. Поэтому там дерево упало. Чтобы мы нашли этот шар... Погодите, а вот здесь? А вот сюда еще не ходил. Закрыто было тут точно. Вот здесь надо быть очень осторожным. Зомби могут полезть. И по-любому полезут, я уверен. Что это? Это скворечник. Давайте сначала обойдем. Посмотрим в окна. Это как в зомби-апокалипсисе. Есть правило. Не садись в машину, не осмотрев ее предварительно. Вот то же самое. Не надо заходить в дом. Так, здесь у нас сокровища. Кто издает какие-то звуки тут, а? Не сметь Тут что-то есть Жалко, нельзя просто включить фонарь и вот так вот осветить, знаете, это место Чтобы стало освещенным это место Фото странной птицы Погодь Что за птичка? Странное мне место было знакомо Фото странной птицы Кладбище, я знаю где это Вон этот склеп Так, сзади нет ничего этот склеп, он был закрыт. И мы никак не могли его открыть. Все. Мы обязательно туда пойдем сейчас. Все. Прикольно всякие пасхалочки. О, колодец. Колеса. У нас еще есть оно. Достали мне что-нибудь клевенькое. Стремная изба такая. Голова! Ох, кто-то подзаработает. Евгений разбогатеет. Евгений, самый богатый человек на деревьях. На деревьях. Есть. Кстати, можно изучить? Ой, простите, не там я изучал. Не хотел. Я не в этом смысле. Не хотел я ее там изучать. Все. Перестаньте. Я лучше возьму шотган. Чтобы сразу откинуть тварь. Смотрите. А! Вот сюда надо шар, да, вставить? Че это такое? Это че? А, мы можем двигать? Мы управляем? Это что мини-игра какая-то, что ли? Или это квест такой. Погодите, аккуратнее, как неудобно. Сейчас. Тихо, не вывалиться. И ну в целом не так-то сложно. Только главное не ускорять его, просто не увлекаться сильно. Мне кажется, у нас всего один шанс здесь. Возможно. Какая странная штука. Физика потрясающе работает Сбалансировано очень так, все, аккуратней Хорошо, что у этой дорожки Есть бордюрщики. И прямо в Луночку Все Катись, отсюда приз получен Смотрите, ониксовый череп Погодите, во дворце У Димитреска в комнате герцога То же самое было Там надо было, видимо, какой-то шарик найти Но я не нашел так, это что? Фугасный сна. Интересно. Че-то мы сейчас раздобудем, походу. Здесь. 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. Вот она, как она так стала, чревовещателем. 27 ноября. Госпожа Дона явно рада. Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь правда дарует какие-то способности? 29 ноября. Походу, да, она наделяет способностями... Своих самых верных подданных. 29 ноября госпожа Дона дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы граждан... Э, госпожи, господи, гражданки. Госпожи Клавди. У меня закружилась голова. Может, от пыльцы? А потом я увидел усопшую жену. Дона обрадовалась, услышав об этом. Попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Так, так, отлично, наконец-таки можем сохраниться Ключ от скрипичного мастера, все Значит, мы ничего не упустили Н Блин, наконец-таки сейвка Наконец-таки сейвка Игра хочет, чтобы я вышел оттуда, а я выждал отсюда, поэтому вот так, оп Никто не ожидал, никто не ожидал, все, побежали Значит, сначала идем на кладбище, потом к скрипичному мастеру Короче, сделал вывод, что там, скорее всего, гроза. Опа. Нет! Куда летят? Куда полетели? Какие вы мерзкие, мразотные существа. Они на втором месте по неприятности для меня. Нет.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 там еще что-то? Только не говорите, что еще. Ладно, не паникуем. Герцог! Давайте, знаете, что сделаем? Нельзя открыть. Давайте сюда колбу поставим. Только прежде мы ее изучим. Где колба? А, вот. Нельзя изучить. Колба с ногами. Вам эта вещь знакома? Знакома. Прошу вас, изучите мои новые товары. Ты изучи мои... Сейчас мы... Ой, сейчас мы заработаем. 63К мы заработали. А, мисс Энджи. Какая прелесть. Стоп, а мы можем продать Очень оружие? Это Мы же теперь... Вот это, допустим, мы уже не используем. Почему в не загнать? В то же время мы и не используем вот это. Да. Продадим. Вам это больше не нужно? Не нужно, не нужно. Если что, я потом докуплю. Но вряд ли. Так, значит у нас есть оружейная... Знать, если захотите усилить оружие. Окей, окей, хорошо. Погодите. Давайте научимся делать вот э, мины. Научимся еще. делать вот это. Научимся делать вот это. Все. Теперь дополнительный упор. Двадцатка. Вот на что вы глаз. Да, установить. Yeah. Дальше у нас есть... Что то такое? Дополнительный модуль для пистолета. значительно уменьшает отдачу. А для какого пистолета? М-19. Улучшенный приклад для ружья значительно уменьшает отдачу. Ну-ка, вот этот. Ага, ага, все верно. Значительно увеличивает скорострельность. Тоже нужно. Так, хорошо. Теперь мы немножечко... Немножечко, немножечко усовершенствуем. Я думаю, мы боезапас улучшим. Одну минуточку. Быстро мы деньги расходуем, офигеть. Так, урон. Мне нравится. Давайте здесь тоже Боезапасы. А на самом деле, давайте на все покупаем. Перезарядку максимум. Чуть деньги эти копить. Давайте на максимум все тратим. А Шикуем. Герцогу нравится и нам приятно Так, боезапас Увеличить Ну, вот и все Мы на мели, мы все просрали До новых встреч. Э, до свидания Стоп, а это что такое? Сейв Это сейв Я вот думаю, я там ничего не потерял Не просрал Дайте быстренько всех грохнем И кстати о том, чтобы грохнуть всех Давайте сделаем несколько... И вот это одно сделаем. Самодельная бомба. День у нас самодельная бомба? Вот. Эм, давайте выберем... Вместо ножа пока. Нет. Вместо винтовки она нам точно не нужна. А вот нож еще понадобится. Где вы, трупачки? Трупачки. Трупики, трупики. Угодились все. Во-первых, вот эта клетка мне очень интересно. Ну-ка. Вивианит. Вивианит, отлично. Слушай, ну мы все. Стоп! Еще одна. Сейчас пойдем герцогу заплатим. За еще всякие улучшения. Ну да. Все клетки подбиты. Идем. Они просто взяли... Они что, зарылись обратно? Типа, ну нет, второй раз выходить не будем. Нам заплатили только за один. Ну и нафиг. Мистер. само собой. Так, так, так, так, так. Сокровище. Тихо. Погоди, нет пока. Ран еще. Это все, что мы нашли? А, ну мы просто деньги нашли. Все, ладно. Ну то продаем. Как всегда, честный, да. справедливый. Согласен. найдете еще что-то Пойдемте ту птицу найдем на кладбище. Она вот прям здесь. Сейчас кто-нибудь нападет на меня, да? Разумеется. Потом идем в дом скрипача. Черт. Ты один здесь? Часто сюда приходишь? Грудак. Грудак. Нет, он не один здесь. Ой. Так, этот подох. Вроде бы они такие медленные, но они иногда так ускоряются. Так, все, сдох. Да, слабенький. И как это делать такой выпад неприятный. Все, музыка прекратилась. А делать неприятные выпад открыто. Здесь открыто. А вон птичка. Ты хочешь, чтобы я убил эту птичку, эту милую птичку? Сочное мясо дикой птицы. Опа. А, это мы читали. Так, не закрывайте только меня здесь, пожалуйста. Разбитая плита. Это что бы сокровище? Это что бы сокровище туда? Э -э обратно к дому, Донны. Блин. Ну я должен, должен это сделать. О, блин, испугал меня. Все, я понял. Это нужно охотиться. Это для герцога. Пугал меня козлик. Они, оказывается, спавнится в местах, из которых мы ушли. Это прикольно придумано. Как бы заставляет тебя вернуться. Награждает тебя за то, что ты вернулся. Блин! Кто? Ты где? А? А? Нет! Нет! Я не должен подыхать! У меня лайк на кону! Давайте возьмем вот это Вместо ножа Черт, а у меня так мало аптечек Всего лишь две Сейчас будем кидать его Всякими Закидывать бомбочками, да? Блин Опа, по плечу у -у -у -у! Тихо Здрасте. Он не будет идти за мной? А у него хп восстанавливается, когда я отхожу? А! Приспешников позвал! You gonna die! Он встал, да? Так, кидай! Оп. Так куда ты своим мечом? Тихо. Хорош Хорош Хорош Блин, тихо О, нет Кинуть, получай Получать Получать Он не он идет за мной И мы не теряем его из вида Пожалуйста, пусть это будет работать Восстановить. Вот этот удар нельзя его недооценивать, нельзя его подпускать слишком близко. Так, ну вот пришел. Слышь ты, явился, явился. Уау! Сколько по тебе еще стрелять? Как-то ему как будто не больно. страшно. Куда ты делся? Только не говорите мне, что это не работает. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Блин. Ладно. О, о, о, о, о, о, о. Слишком близко! Ты слишком близко подошел! Не по правилам игры! Не по правилам! Я правильно все делаю вообще, в целом! Слушай, ну он слишком, слишком сильный! О, неужели мы перезапускаем его? Что же с тобой делать? Он походу не вздыхает Я слил у него все боеприпасы Хватит Ладно, у меня другая идея Что если действовать очень быстро План следующий Мы сейчас бежим вокруг Применяем быстренько эту табличку И убегаем После того, как схватим сокровище. Такой план. А! Мама, мама, мама. Я очень рискую, да? Ой. Где? Ты здесь? Бегом! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Так, так, так, так, так! Так, так, так. Разбита плита. Применить! Оу! Там что-то происходит? Нет? Манипуляции. Побежали, побежали, побежали, побежали. Это все? А! Нет! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! А! Все! Есть! Ладно, Прокоцался! Ладно, слил припасы. Но выжил. Возможно, его реально убить нельзя. Возможно, в этом прикол весь. Если его можно убить, пишите об этом коммент. Но я выжил. А значит лайк. За каждый раз, когда я избежал чудом смерти или скиллом. Ну, скорее всего, скиллом. Ставим обязательно лайк. Все. Я, я надеюсь, за это мне дадут дофига. Денег мы заапгрейдим вообще все. И купим себе патрончиков, которые мы слили. И купим себе побольше аптечек. Чувствую, нам понадобится это. Фу. Надо дух перевести. Герцог, ты вообще не поверишь. Ты просто не поверишь. Кстати говоря, мы взяли... Очень похожий кубок вот на эти. Я в шоке. А, ну да, да. А, так говоришь, как будто это вообще ничего такого особенного. 18к! Оно того не стоило. Ну ладно. Черт, <laughs> так мало. Чудесно! Знаете, сколько стоит? 18к! Еда, это жизнь. А я могу что-нибудь сделать, кстати говоря? Плов? Мясо птицы и мясо. Да, давайте плов зафигачим. Стоп, мясо птицы у меня всего одно. <мирает> <мирает> <мирает> да. Короче, надо кучу всего делать еще. Припасы. Аптечка, раз. Аптечка, два. Продано. Патроны для ружья, раз. Давайте. Всего пять можем купить. Ну, давайте Раз пятерку купим. Еще? Нет, я думаю, это все. Давайте одну это купим. Этот прицел оптически упрощает прицеливание издалека. Ну, давайте возьмем, ладно. Остановить. Е -е. Окей, все. Теперь побежали к дому скрипача. Пока, пока, пока, пока, пока, пока. Стойте. А мы уже можем пользоваться ключом? Или еще нет? По-моему, мы уже можем им пользоваться. Ключ э -э, эмбриона. Да, он уже работает. Это значит, что мы можем посмотреть вот здесь, вот в этом доме. О, я помню, как в первом выпуске бегал здесь, когда паника у меня была жесткая. Э -э, значит, мы здесь все и смотрим. Да, вот Дом, что. А! Блин! Так! Нет! Какой. Он милый чем-то, если честно. Что-то миленькое в нем есть. Блин, жрут, прям жрут. Представляете? Жрут! Как тряпку санную! Беги! Это я бегу! О! Погодь! Погодь! Ты же не залезешь сюда! Кто ты есть? Раны глубокие, мне долго не протянуть Я слышу звук его шагов снаружи Он почти не дергался от моих выстрелов Кажется, будто он играет со мной Это не волк Но я не сдохну безропотно, как пес Если дойду до старой введеной мельницы То смогу его остановить Смогу уберечь себя А Тебя! Она так близко Черт, замерзаю Ноги отказывают Прости меня, Луиза, прости Все, я понял Нам нет смысла его дубасить надо будет просто бежать. Отсюда мы сможем попасть к дому мастера? Нет, не сможем. Давайте-ка обойдем по-нормальному. Что Мне кажется, надо сюда. Потому что здесь был завал, да? Насколько я помню. Да, тут был завал. Отсюда куда вообще в целом мы хотим попасть? Вот куда мы хотим попасть. Так, ладно. Сначала к мастеру. Скрипичный мастер. Побежали. Пожалуйста. Пожалуйста. Умоляю. Умоляю. Окей. Со стороны герцога, представляете, мы такие с оружием туда заходим. а такие, нет, нахрен, ну его нафиг, домой, домой. Домой в Москву. Добрый день, мы здесь. Скрипичный мастер, наконец-таки. Что же тут? Что же тут? Тут по-любому сокровище. Надеюсь, без этого жуткого босса которого невозможно убить. Потрони. Пусть та с днем рождения двадцать седьмое, ноль девятое, семнадцатого года. Окей, тут скрипки. Вот она. Вот, нам нужно пароль. И вот здесь сокровище. Реагент. Смотрите, это же, это же штучка. Можно вот так сделать? Ах ты гнида, хотел от меня желтый кварц спрятать. Внимательно смотрим. Где-то здесь... Так, дом, да, все еще не обыскан. Потому что... Вот это мы не можем открыть. Где-то здесь обязательно должен быть пароль. Ну, конечно же. 27 17 правильно? Сейчас. 27. Стоп, я опять не в ту сторону. 27-09-17. Сокровища! Стальной хрестфель. А вот это что такое? Большой магазин для винтовки. О, доступны новые детали. Обязательно установить. Обязательно. Где он? Не вижу. Стоп. Эту штуку мы изучили. Становится. Надо... Погодите, а почему я эту штуку не могу установить? Я, я купил ее не подумав, да? Ладно, неважно, не, не, не думайте, не задавайте вопросы. все, винтовка есть, оно и к лучшему все Что не делается все к лучшему, правильно, ребят, правильно, выходим отсюда, пожалуйста, без боссов Привет, Вам герцог, да, пожалуйста, продай мне всякое, желтый кварц, десятку, стальной хрёсфельк, четырнадцать И давайте еще продадим вот эту штуку Где она у нас? нет, нет, нет, нет, нет Где этот предмет, черт? А, непонятно нифига okay. <социт> У нас 25к Не обращайте внимания И давайте улучшать все, что у нас осталось Вот это Что? <соскатый> mm -hmm. А, все хорошо, я закончил Перезарядка Есть Фу, ладно, ребят Закакать. Сохраняемся и теперь идем Туда, к мельнице Страшно Как страшно мне иметь дело с этим псом сейчас Значит, смотрим. Мы должны перебежать вот сюда. Потом грамотно вот сюда. Как мы сможем забежать в этот дом? Пока непонятно. Будем действовать по ситуации. Главное не сдохнуть. Пес. Он здесь. Прямо здесь. Он будет патрулировать, что ли? Кстати... Вон под домом туннельчик есть По идее мы сможем, да, пробежать? Господи, как мне жутко сейчас Бежали Че я Подвал как крыса забежал. Что тут? О, тут что-то есть. Ржавые обломки, как я не заметил. Курицу слышу. Творец, дразнит меня. Здесь у нас, кстати, красное Мы не все осмотрели Так, и походу это все, да Где оно там? Кто там чапкает, шлепает своими лапами за окном? Не вижу Смотрите, если мы сейчас выбежим отсюда то мы прям вот к псу. Он вот тут как раз таки патрулирует. Нам надо через этот дом пробежать. Если это вообще возможно. Так, не хочется подыхать сейчас. Дать откроем Вон он! Нет, он совсем не милый. Больше не милый. Кстати, это человек. Это человек-оборотень. Аккуратненько идем. Ну прям туда аж идет. Сейчас он, наверное, развернется, да? Или нет? Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Тихо. А! Мразота ходит здесь. Только подохни. А вы давно здесь вообще ходите? А! Такой ты быстрый. Не пугай меня так. Я так на нервах. Хватит быть быстрыми. Правильно, Евгений. Правильно, использует только дробаш. Не нужно экономить сейчас. Потом докупишь. Потом еще скрафтишь. А, скрафтил Потом что еще можно сделать Десять пока хватит а, Пока ничего не будем крафтить Подождем, смотря в чем мы будем нуждаться Так, давайте изучим Здесь мы не можем выйти Мы прямо вот здесь Куда пес этот заходит Значит, игра хочет, чтобы мы прошли через мост. И потом пришли вот в этот дом. Но нам вообще сюда нужно. Да, мы же можем прям вдоль реки побежать. Но вот очень хочется вот это вот взять. Где он? Далеко уже, да, ушел? Very, Very парикут страшно жить. Куда зайти здесь? Здесь вообще... Очень... Oh! Сюда нельзя. Я вышел. И оплошал. А приметчиво. Фу. Он идет сюда? Он не идет сюда. Так, ладно. Хорошо, все. Туда мы не пройдем. Можем забыть. Или, или, или потом пройдем, когда вот это откроем. Короче, не сейчас. Это точно. Мы еще вернемся сюда. Нам нужно вдоль реки и направо. Побежали. Как можем? Очень громко. Оу! Пробить только так. Подозреваю я. Это было громко. Пожалуйста. Пожалуйста, не преследуй меня Свинья Ладно, я понял А, так еще можно Прыгай Молодец, Итан Свинская охота начинается, так понимаю Герцог попросил. Все ради герцога. Блин. Вообще я люблю свинину. Очень вкусная вещь. Стоп. Ага, мы здесь должны что-то использовать. Колесо подойдет? Не подойдет. Окей. Больше ничего нету. А, так, что мы можем... Что мы можем сделать? Мы можем... Закончить этот видос на сегодня. Я не сдох ни разу. Хотя были очень экстремальные ситуации. Я заслуживаю лайка обязательно. Это была сделка. Вы согласились, так что ставьте лайк все. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте про все мои соцсети, они будут в описании. Также не забывайте про мой комикс, который я сам специально написал для вас. Он бесплатный вот на этом сайте. Также там мой мерч. Заходите, кайфаните. С вами был Юджин и всем пять!